Добрый день, Сергей, спасибо большое, что ты пришел и согласился поучаствовать в этой экспертной гостиной. Ну, вначале все равно скажу, что вот наша встреча, эта запись и этот разговор, они происходят благодаря проекту вот «Реальные механизмы общественного участия», который мы поддержала Арго при финансовой поддержке ЮСАИД и программы «Инновации и Развития. Но, по большому счету, вот все-таки для меня лично, да, я скажу, что это общественные советы, это один таких из реально возможных пока, да, возможно, реальных механизмов вот такой артикуляции общественного мнения. Но, к сожалению, я вижу, что, несмотря на то, что вот он уже пятый год у нас существует, и там есть, в принципе, достаточно серьезная статья, что все рекомендации общественных советов в обязательном порядке должны, быть рассматр... должны рассматриваться государственным органам, на них должен даваться мотивированный ответ. То есть, вот несмотря ни на что, пока общественные советы как бы, вот, особой роли как бы так не играют. Есть, конечно, позитивные примеры, но это больше, скажем, влияние человеческого фактора. И вот, опять же, по, по моему мнению, и, я считаю, что одним из ключевых моментов это все-таки процедура формирования. То есть от того, кто туда приходит и как они туда приходят, и кто имеет возможность на это влиять, мне кажется, это тоже такой ключевой момент. Поэтому вот мы предложили да, экспертам поговорить именно на эту тему. Поэтому ну, формат нашей встречи... Нет, то есть 15-20 минут для тебя, то есть ты как эксперт можешь все рассказать, поделиться своим мнением. Если к нам будут присоединяться участники, я им потом буду давать право задавать вопросы. А если же нет, то побеседуем вдвоем. У меня есть, как говорится, достаточно много вопросов, чтобы с тобой об этом поговорить. И я буду очень этому рада. Но для записи хочу все-таки тебя представить. Ну, больше даже не представить, потому что мы писали, Вот, например, когда моя дочь которая еще и а, помогает мне в СММ при размещении постов, прочитала твои вчера регалии, она сказала «Ого-го! Ничего себе!» Ну, то есть, действительно, мы вроде знакомы уже давно, и кажется, что уже такие дружеские отношения, но действительно, когда я еще раз обращаюсь к твоей экспертности, ну так с такой завистью и с уважением. Ну, то есть, то, сколько ты всего в таком молодом возрасте успел и делал, и сколько ты знаешь, и сколько умеешь. То есть, я безумно тебя как бы за это уважаю, люблю, ценю, и поэтому рада, что ты согласился. В общем, умолкаю, даю тебе слово. Да, Давай. Видео передается, <свечес> что я стал примерно вот цвета такого. Как... Ну, надеюсь. Ты <свечес> прекрасен. Спасибо, Светлана. Так, ну даже не знаю, с чего начать. Может быть, все-таки я выведу презентацию, чтобы, ну, как такой опорный был момент, на что-то смотреть, на что-то ссылаться. Раз у меня есть 15 минут, то я так коротенько свое время попробую использовать. Значит, ну, во-первых, да, из тех регалий, которые там где-то у меня числятся, можно выделить следующий, ну, просто короткая справка для наших потенциальных слушателей, почему ну, ты меня так называешь экспертом именно в этой, в этой сфере. Я член областного общественного совета нашего Поводарского, потому что я региональщик, вот, и очень этим тоже. И, и горжусь с одной стороны, и часто из-за этого <смех> страдаю, но вот мы из регионов. С 16 по 19 был первый созыв, как в Маслихате, по большому счету, да, и по три года. И вот с 19 по настоящее время я являюсь действительным членом, да. Вот. А кроме того, в этом созыве во втором мне еще вот довелось стать председателем комиссии по правам и интересам граждан еще и войти в президиум. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот есть такой теперь опыт. Дальше, если говорить про опыт какого-либо заседания где-либо, да, и участия в каких-то таких вот коллегиальных органах довелось быть депутатом Павлодарского городского маслихата 4-й созыв 7-12 годы. Очень интересный опыт. седьмой год он был таким действительно классическим в плане выборов, когда выборы были такими интересными. Опять же, в составе комиссии по правам и законным интересам. Но ну, не председателя а был просто в составе постоянной комиссии. Начинается это по взаимодействию по какими области очень давно, даже не помню с какого года, и соответственно в городе тоже. Когда-то вот так, по стечению обстоятельств был еще член Совета по взаимодействию с ЛПО при правительстве с 5 по 11 года но честно говоря не очень регулярно Совет собирался, не вот, было тогда традиции проводить в Зуме встречи, поэтому не скажу, что часто там приходилось бывать, но бывал. И вот с альянсом гражданским тоже довелось побывать в вице-президентах с по 12-й год. То есть все, что, наверное, может быть хорошего и плохого сказано о каких-то коллегиальных органах, я могу, наверное, сказать. Но стоит ли это делать? Значит, дальше я немножко презентацию, наверное, свою пропущу, потому что, я так понимаю, предыдущие спикеры об этом говорили и по формированию говорили. Я просто выдержки из закона вставил. Ну, достаточно много об этом уже сказано. Если мы откроем интернет, мы увидим, что нареканий порядку формирования много. Ну вот Гульмира Кужукеева вчера отметила, что второй раз был уже не такой, может быть, болезненный. Когда три года поработали, шишки надели, да, и вот второй опыт, он оказался, может, не таким печальным для некоторых. То есть кому-то удалось попасть но кто-то уже и не хотел, когда понаблюдал за этим процессом со стороны. Вот Интересно обратить внимание на цель. Целью деятельности Советов -то является выражение мнения гражданского общества по общественно-значным вопросам. Очень емко и понятно. Если забежать вперед и спросить меня, выполняется ли эта цель, то, наверное, я не скажу, что она выполняется. Да? Страшно сказать «нет». Ну, в большинстве случаев, наверное, нет. И ты отметила, и спикеры отметили, что хороший положительный опыт советов, он, скорее всего, исключение. Есть у нас действительно опыт Алматинский, есть Вот Это еще в некоторых городах Устанай, по-моему, достаточно такой активный совет. Вот. Я не могу говорить плохо о своем совете, но, к сожалению, вот похвастаться какими-то... Прорывными, как принято говорить, решениями не, приход... не, не получится, наверное. Вот. Поэтому сложно сказать в том, что советы, все и тот, который я представляю, они вот прям выражают общественное мнение. Просто понаблюдать за картиной со стороны часто есть вещи, которые. Вот они в СМИ, да, они в социальных сетях. Об этом люди говорят, пишут. И, соответственно, может быть, Общественный совет в силу того, что он общественный, должен подхватить эту инициативу и взять ее в поездку, вот, ее рассмотреть. Но почему-то так не всегда получается, либо вообще не получается. Важный момент, что все-таки консультативно-совещательный – это орган. Да, при всем желании не получится, как у нас многие хотят, уже тоже вы об этом говорили, что определенную часть совета членов совета составляют люди, которые работали на госслужбе, потом перешли в общественные организации, они такие эксперты в вот, своей сфере. И вот у них почему-то при опыте даже их работы в госслужбе, у них почему-то вот когда они уходят в отставку возникают какие-то иллюзии, и они вдруг, будучи членами общественных советов, считают, что не могут кому-то приказать и их должны слушать. Хотя мы общественный орган, да, общественный институт, и все прекрасно понимают, что это консультативно-совещательный орган. Никто никогда не будет исполнять, не обязан исполнять а, наших каких-то решений. Да, по закону к ним должны прислушаться, рассмотреть и дать мотивированный а, ответ. Ну, брать под козырек и исполнять. Ну, при всем желании не получится. Такое заблуждение присутствует, причем у людей, которые вроде как были и по ту сторону, не баррикады, но по ту сторону, они работали в системе госслужбы, они должны прекрасно это понимать. Задачи, опять же, да, представление интересов гражданского общества, учет мнения, развитие взаимодействия центральных и местных органов, также местное самоуправление гражданского общества. Общественный контроль и обеспечение прозрачности. Все благие задачи. Вот. Но по сути, если так, маленький комментарий, есть достаточно неплохие отчеты, результаты исследований в интернете да, выложены, что часто большинство советов скатываются на те задачи, которые перед ними ставит Акимар. Ну, так собирательно я говорю, то есть не конкретно Акимат, да, какие-то управления, отделы, вот, есть у них потребность, ну, либо создать вид, да, либо действительно рассмотреть на общественном вот этом вот совете какой-то вопрос, они включают, просят включить повестку. Совет рассматривает, ну, и как бы и все. То есть инициатива идет не от гражданского общества, а часто с другой стороны, вот, от власти. Чаще всего исполнительный. Представительная власть, в принципе, делает то же самое, и особо нет необходимости еще и... Хотя много депутатов есть и в составе общественного совета. Об этом тоже говорили, что люди бывают в нескольких лицах. Он и депутат, и начиная общественного совета. И возникает вопрос, для чего ему это надо лично. То есть это вот... Если мы не можем сказать, что общественное это стопроцентное дублирование маслехата, то если депутат и там, и там, то у него точно возникает дублирование его деятельности. Он, по сути, делает то же самое. Что еще? Важный вопрос – это публичность. Да? По закону должна быть публичность. Совет должен информировать население о результатах взаимодействия. Вот Именно этот момент он провисает. Совет информирует о своей деятельности как таковой. Как это выглядит? Что проведено столько-то заседаний, рассмотрено столько-то вопросов, слушано столько-то отчетов. А где, собственно говоря, результаты взаимодействия? Может, их нету, может, об этом все забыли. Как, как это произошло? Произошло это с одной стороны, потому что, ну, вчера Гульмир об этом тоже сказал, орган без какой-то стратегической, может быть, задачи да, у нас существует. То есть, когда принимали закон, действительно, далеко вперед не смотрели и, может быть, не все понимали, что дальше с ним должно произойти, что он должен какую функцию выполнять. И сейчас вот без этой стратегии мы так и продолжаем существовать. То есть мы действуем оперативно, мы действуем, как говорится, отхок, да? то есть мы от ситуации развиваемся. Соответственно, понимание, какая должна быть повестка в следующем году или там через 3-5 лет, у нас то понимания глубокого особо нет. Это, наверное, проблема. Так, идем дальше. Интересно, что закон нам дает, в принципе, нормальные формы контроля общественного. По большому счету, потенциал есть у закона, потенциал есть у этого органа, но есть непонимание... Для чего? Есть непонимание как. Вот есть, может быть, отчасти какие-то опасения браться за эти вещи. Вот общественный мониторинг, например. Многие считают, что нужно мониторить определенные какие-то сферы, да, и пытаются через общественный совет. Ну, не то чтобы протянуть, да, или пролоббировать, но пытаются общественный совет использовать своих каких-то, уж не обязательно, корыстных, но интересах. То есть мониторить только то, что вот ему интересно. Ну, не совсем правильно. Общественный совет, наверное, должен реагировать на потребность. Вернемся к предыдущим слайдам. Запрос общественный. Что именно мониторить? Какую сферу? Я знаю, сейчас, ну, сейчас, не в меньшей степени, но в период строгого карантина и действия ЧС, многие общественные советы активно были вовлечены в деятельность по... Как бы, с одной стороны прямая деятельность по поддержке групп населения, да, там вот Бесбергемес э, акция действовала, крупная такая, да, республиканский фонд э, работал и его региональные фонды, а с другой стороны мониторили распределение этой помощи, да, то есть активно э, были советы включены, некоторые опять же, да, вот в эту деятельность, это нормально. В данном случае, когда действительно используются в небюджетные бюджетные средства на вот такую серьезную проблему, всегда есть опасение, что что-то пойдет не так. В принципе, вот это хороший пример, но, к сожалению, опять же, не везде. Общественные слушания, очень мало хороших примеров, их, по-моему, вообще боятся. Вот, Общественные слушания это, с одной стороны, приоритет маслихатов, там записано в законе. О местном госуправление, самоуправление, что где должны, ну, могут депутаты и маслихаты организовывать общественные слушания. То же самое касается общественных советов. Ну, примеров немного. Те слушания, которые я видел, это такие галочные мероприятия, когда по, по шаблону приглашаются определенные люди в определенное время. И что бы ты там ни говорил протокола, в принципе, ты уже не увидишь, да, и никакие твои замечания никого особо не интересуют. Но ну, могу привести пример. В прошлом году мы пошли значит, на обсуждение стратегии развития города, и нам это было интересно, что урбанистика – это одно из наших таких вот, ну, ключевых направлений деятельности. И мы просто посмотрели и сказали, ребята, вот здесь вот это, вот это вот можно было бы, Давайте попробуем, и вы нам сообщите потом, что будет. Да, да, да, конечно. И я вот в этот момент понял, что ничего не будет уже. В принципе, я вот, поскольку сам мой опыт нахождения в президиумах, да, я понял, что вот выражение лица этих людей, их а, это вот манера сгладить, все увести и быстренько закончить, и потом все больше никогда к этому не возвращаться, она надежда не дает. Общественная экспертиза вообще зверь непонятный. Я не знаю примеров общественной экспертизы, но некоторые говорят, что это как раз вот заключение по проектам нормативных правовых актов, но я не думаю, что это она и есть. И, кстати, раз уж сказал, законом же предусмотрено, что по ряду НПА должно быть заключение общественных советов. Оказывается, а, это не везде работает. Вот В Ускаменногорске пару лет назад мне сказали, что да, действительно, вот мы столько рассматриваем, что... Все к нам, все через нас. А в других некоторых регионах это совсем не так. знаешь, вот я, прости, но я здесь это влезу, да, немножко. Uh -huh. Потому что вот сейчас же идет обсуждение мы вчера тоже с Гульмирой обсуждали то есть попра поправок в закон. И там этот вопрос один из центральных, да. Потому что многие, особенно на республиканском уровне, но и местные, многие жалуются, потому что, ну, типа, что нам приходится, то есть, от нас требуют на все Просто вот сплошником. То есть, поправка обсуждается, что все-таки общественный совет ну, должен выбирать, имеет право выбирать. Хотя по умолчанию это вроде бы ну как бы нет обязательства, но вот именно как бы, исполнительные органы власти на них это как-то стало. Вот что они должны обязательно получить согласование. вот это просто ремар Это насколько я помню сейчас на память. Я перед, перед нашей беседой этот момент не обновлял в памяти. Мне кажется, это в законе об иерархии нормативных правовых актов. По-моему, там есть такая фраза, что без утверждения общественных советов не рассматриваются или юстиция не дает. Да, да, да, да. Что-то такое есть там. Но опять же говорю, что практика складывается по-разному. Вот раз я уже сначала Ютиева то сказал, да, теперь могу про наш советский Вначале Да. Было так, юстиция за голову схватилась, но вы что, типа, придумываете, как можно ждать, потому что ни ресурсов нет у общественных советов, ни времени нет ждать, пока они там дадут заключение. И чего, собственно говоря, ждать? Две запятых они там поставили. Но также у нас, мы же не институт, который может делать юридические экспертизы, там у нас... Есть юристы, но они же не могут заниматься всем. Ну, даже, предположим, все есть врач-офтальмолог, он не может дать заключение по а, верхним дыхательным путям. Ну так вот условно я говорю. У -у -у. Поэтому да, я думаю, что здесь нельзя стопроцентно, да, сплошняком брать все проекты и ждать от них каких то заключений. Я не готов предложить альтернативу, наверное, действительно это либо перечень какой-то достаточно ограниченный, да, по каким, ну, например, по аналогии, если у предпринимателей это касается, значит, НПА, где права затрагиваются предпринимателей, то здесь по аналогии, да, что-то вот а, с гражданским обществом может быть, ну, какой-то такой ограниченный круг сфер, где обязательно должно быть заключение общественного совета. В остальных ну... случаях... Если широко смотреть, то все НПА так или иначе затрагивают чьи-то права, это тоже понятно. Либо, как ты говоришь, по выбору. Мы считаем, что здесь, например, последний проект НПА, который мы рассматривали в Совете, он касался как раз правил, они там длинно называются, в общем, с благоустройством и озеленением связан. Именно по озеленению у нас проблема в регионе. И экологи наши об этом постоянно везде говорят. И вот к этому моменту было пристальное внимание. Вот по подобным резонансным вещам, наверное, стоит получать заключение, когда есть запрос общества. Но не сто процентов ну, ну я еще тут добавлю, что все-таки я бы оставила право выбора да, за общественным советом. Ну, то есть мы, ну, как бы говорим, мы вот дадим и даем, да, по вот, законам определенный срок. Или говорим, ну, нет, вот здесь мы как бы у нас нет комментариев. Потому что, ну... Кстати, вот так, наверное, происходит, когда ведь по закону есть срок определенный, если совет не дает никаких заключений, то есть по умолчанию все считается, что согласовали. Наверное, так и происходит. Ну, мы с тобой немножко ушли в сторону, да, все-таки я хочу у нас фокус это навести. Я начал говорить о том, что вообще общественной экспертизы, да, вот в каком-то интересном прикладном виде я не встречал формы контроля. Ну, самое популярное это заслушание отчетов, это да, это есть, это мы любим, это мы слушаем, мы слушаем отчет Акима, мы слушаем отчеты руководителей каких-то mm -hmm. отдельных органов, ну, слушаем и слушаем. Особо, yeah, -то что то нам... дают? Дают, дают, ну, это, они их и так готовят, то есть у них по закону есть обязанность у тех же Акимов, да, отчитываться ежегодно. И теперь вот нам такой в нашу сторону сделанный реверанс, что перед тем, как это будет публично, каким региона, он отчитывается перед советом сначала. И мы вроде как имеем получить возможность информацию с первых рук и что-то там задавать какие-то вопросы. Типа Тест-драйв? Uh, да, демо-версия. Да -да. Так. Uh, у меня не такая большая презентация, поэтому... Я быстренько завершу, потом еще угу, можно... Давай, давай, я потерпею... Как сейчас? Поскольку мы с Сергеем Герульдовичем, можно сказать, с начала существования этих органов как практики, да, наблюдаем это изнутри, значит, действительно есть вопросы по формированию. Вопросов много, я знаю прекрасно людей из нашего, из других регионов, которые хотели бы, по каким-то причинам не попали. То есть там процедура-то несложная, это подать заявочку от общественной организации, дать справочку, что ты не состоишь на учете и не судим. Сейчас это вообще не составляет труда. Через ДИГОФ эту справочку получил бесплатно, отправил все в электронном виде. Но какие-то, вот, как принимаются решения группы этой, да, мы не знаем. И почему кто-то да, кто-то нет, мы не знаем. Поэтому есть, когда процедура непонятна, есть вопросы. Соглашусь. Участие представителей госорганов, да, это тоже вопрос, потому что если мы начнем смотреть всевозможные заключения и исследования, то вот люди, эксперты задают вопрос, почему орган, который должен быть контролером да, по отношению к власти, в своем составе имеет определенное количество представителей этой самой власти, да? то есть нет ли в этом конфликта интересов и противоречия, наверное, есть. Плюс еще вот этот а, момент, связанный с а, процедурами, что, например, Замакима был сейчас вот в состав, составе состав совета, да, но потом его сменили, это часто происходит, и до следующего момента он как бы числится, другой человек еще не введен в состав. Да, да, да, да, их да. моментов очень много, когда они же туда-сюда, вот их по региону перемещают, по, по вертикали, по горизонтали. Соответственно, в какой-то момент может так произойти, что даже несколько членов от а, госорганов, да, они как бы уже по сути и не работают там, то есть они и в регионе тоже не находятся. Это есть. А, связь с обществом это большой вопрос вообще. Как она поддерживается? Ну, не секрет, наверное, что большинство людей вообще не знают о существовании общественных советов и о том, чем они занимаются. Это не секрет, это беда, это проблема. И до какой-то поры меня это сильно беспокоило, потом я понял, что, ну, как бы сказать, когда я готовился к, этому, к этой встрече, да, я думал, слушай, мил человек, ты вот столько лет всему этому посвятил, да, а чего ж ты сам-то ничего не изменил? Вот ты сейчас людям говоришь столько, да, вещей, которые неправильные, а что ты сделал, чтобы было правильно? Mm -hmm. Ну, у меня ответ на этот вопрос есть. Почему так случилось? Я не могу сказать, что я там один такой хороший, да, далеко не так. Там много людей, достаточно много э, с головой, с совестью, вот, э, с высоким интеллектом и прочее. Но э, многие, как бы, добросовестно заблуждаются, да, относительно цели совета. Многие придерживаются понятия soft power, да, то есть ты не можешь в одиночку, там, или небольшую группу взять и что-то сломать. Вот взял там, вышел на баррикаду, что-то сломал, вы все неправы, вы такие сети, да, а вот я вот молодец. Не получится так. Почему? Потому что, во-первых, система тебя исторгнет, да, как занозу, почуяв неладное, да, червь внедрился. Во-вторых, нет альтернативы, да, что предложить взамен. В-третьих, опыт революционный, да, как показывает история, он совсем хорошие мягко говоря да? То есть революция это ломка это применение тех же методов против которых ты собственно говоря и борешься а mm -hmm. вот с эволюцией сложно эволюция mm -hmm. идет очень долго что предложить замен я пока не готов сказать но я вот категорически против людей которые там взять все и поделить шапкой шашкой там рубануть, да все сломать все плохие вот все госы нехорошие совет плохой это тоже неправильный подход Люди-то работают, у них своя работа, они так ее видят, они так ее понимают. Каким делают свою работу, руководители управления делают свою работу. И в принципе, да, это работа, которая их сжигает, можно сказать, да, у них свои там проблемы. То, что они не реагируют на запрос общества, да, но это может быть не вина отдельных вот этих людей. Вот так вот, так существует система в таком виде. С какой стороны к ней подойти, подобраться, я не знаю. Поэтому я нашел для себя ответ такой, я использую, использую да, в хорошем смысле свое нахождение в Совете тактически, опять же по случаю. Да. То есть когда возникает ситуация, мне нужно получить информацию срочно, мне нужно, там пришли люди, срочно что-то, да, какой-то вопрос исследовать, узнать поподробнее, я пользуюсь тем, что вот есть общественный совет, и ребята, вы будьте добры, по закону, рассмотрите, дайте нормальный ответ. Хотя и это не всегда работает. Но в какой-то момент при проведении встреч, каких-то мероприятий, да, вот тот факт, что человек предстает общественный совет и вопрос, который он поднимает, достаточно актуальный, да, то есть на это люди идут. Но не сказать, что все прям, все госорганы знают, что такое общественный совет, и очень сильно с ними считаются. Так я тоже не могу сказать. Mm -hmm. Так что. Вот потихоньку, постепенно, да, в каких-то определенных конкретных ситуациях я использую то, что я являюсь членом совета. Признаюсь откровенно. Четвертое. Да, влияние на решение вопросов. Тоже не могу сказать, что оно существует. Я приведу конкретный пример. Вот Наш совет. Недавно у нас поменялся председатель. Я не буду назвать фамилии. Значит, был у нас очень уважаемый, известный человек не только в нашем регионе, но и в стране. И в принципе я иногда поражаюсь их подходу, достаточно такой глубокой глубокому пониманию к то ситуации, потому что они очень смотрят на последствия. Да? Они прекрасно понимают, что нельзя вот так вот взять и что-то сделать, и оно без последствий. Раньше по молодости я считал, что это плохо. Сам с шашкой ходил. Теперь я понимаю, что нельзя просто вот так вот раз что-то связи нарушаются, нарушается целая, ну как бы причинно-следственная эта цепочка. Ну, так вот в начале деятельности, то есть где-то там после двух лет существования первого совета, мы вот как раз попробовали среагировать на проблему реально волнующую регион. Ну, для кого-то это будет смешно, но есть у нас такая штука, как гнус. Самары, ну, а мошки. Да, это очень-очень да, да. очень серьезно, потому что ну, пройти по улице города, областного центра просто нереально. При этом, при том, что деньги выделяются достаточно большие. Ну вот Совет, значит, решил уделить <къех> этому внимание. С самого начала, заблаговременно, то есть все делали вроде правильно. До госзакупок, где-то в феврале начали заниматься этим вопросом. Ну, в итоге... Получилось как обычно. То есть нам не удалось эти меры общественного контроля, там, да, участия в этом процессе, не получилось С результата, к сожалению. Мы не знаем, где произошел прокол, потому что вроде как все привезли как положено, распаковали, химикаты эти использовали, да, а результата нет. Там уже пришлось в пожарном режиме, как говорится, поднимать все, дополнительные средства выделять чтобы травить все это с воздуха и просто ходить по улицам, все это опылять. Поэтому вот обожглись мы на этом. Mm -hmm. Кажется, совет, да и не только совет, и Акимат в тот момент тоже в вот чем-то очень сильно прокололся. Есть такие вещи, которые требуют на ну, какого-то другого подхода. Соответственно, перед с будущими какими-то проблемами люди будут более осторожно обращаться. Ну, в мелких вещах тоже не скажу, что Далеко мы продвинулись. Здесь проблема точечной застройки, она для многих городов актуальна. Там серьезные интересы, да, то есть там интересы и государства, и частных компаний, и жители начинают возмущаться. Что мы можем сделать? Кто нас будет слушать? То есть, используются законные рычаги, люди обращаются в суд, в прокуратуру. Общественный совет в данном случае наблюдает, да, есть, вот взять как-то вмешаться и помочь не нахожу пока вариантов, экология, да, тоже серьезная проблема для многих регионов, что мы можем сделать, кто нас будет слушать, корпорации серьезные, они как бы и власть особо не слушают, потому что власть прекрасно понимает, что это не только градообразующие да, предприятия, это регионообразующие, образующие предприятия, поэтому большого влияния на решение вопросов я, к сожалению, не увидел, но я говорю больше про наш регион. Вот, ну, соответственно, следующий пункт можно тоже опускать, общественный контроль, хотя потенциал есть, опять же, да, если бы мы начали этим заниматься. У меня есть примеры такие, значит, года три назад была программа, не помню, как называлась, значит, в рамках этой программы в районах, в городах много чего строилось, ремонтировалось, и вот мы тоже, как пожарная команда, выезжали в районы, смотрели, сколько там километров заасфальтировано, как идут работы, по строительству, по ремонту, школ, там, больниц и так далее, так далее. Ну, помимо нас, честно скажу, много еще кто ездил. Uh -huh. Поэтому вот подрядчики там или районные какие-то власти, они обратили ли внимание, что мы общественный совет или нет, я не знаю. Тем более многие из нас приезжали, в том числе, как и депутаты одновременно, да, будучи членами общественного совета как члены специальной мониторинговой группы по борьбе, по реализации антикоррупционной стратегии. То есть в двух-трех лицах. Я как раз был членом СМГ и общественный совет, вот кем я в данном случае являюсь. Поэтому часто это какие-то действительно дублирующие движения. Мне кажется, надо более тщательно к этому подходить и ни в коем случае не, не использовать этот старый добрый метод сорваться куда-то, поехать, посмотреть, ну что мы понимаем вот в дорогах этих, да, может кто-то разбирается, но большинство-то нет, и тоже строительство, что мы там будем считать, сколько он потратил э, цемента или кирпича, нам никто эти документы не покажет, ну просто приехали, посмотрели, ну, такой получается наблюдение, да, метод? Ну, мониторинг, он же не только приехать, посмотреть, там же как бы много. Ну, это тоже, да, опять мы с тобой сейчас начнем. Ну, ну время. В любом случае, это процесс, это процесс, который не может быть так вот раз и все, да? Да, да. Ну, последнее уже сказал, это проблемы госорганов, часто не общества. Ну, собственно говоря, что можно изменить? Это самое сложное, значит, вот по отбору, что бы я предложил. Угу. я все-таки делегировал этот вопрос самому гражданского общества мы вот как раз Светлана Борисовна с вами прекрасно знаем, что это сложный путь да. диалоговую площадку можно вспомнить и ПДО, это очень сложный путь и Черчилль говорит, что демократи демократия это не самые эффективные да, но другого нет как это делать? Я просто понял, как мы это делаем на заре нашего вот появления в нашем регионе да и потом чуть позже. Вот это мы используем при выборе делегатов на, на гражданский форум. То есть изначально все, кто заинтересован, получают какую-то анкетку, да, где сформулированы вопросы. И вот если нужно выдвинуть каких-то людей, все выдвигают этих кандидатов. Всех, всех, всех, всех, всех. Мы потом формируем общий этот перечень. Вот, ну, допустим, там 15 человек. Начинаем считать, там нижний порог есть, что если за человека проголосовал он, он сам еще каких-то там 2-3 человека, то есть он не преодолел вот этот вот порог. Порог мы устанавливаем сами. Те, кто набрал там какой-то минимум, ну, скажем, 10 да, человек и больше, мы их включаем уже в итоговый бюллетень. И вот когда у нас шел областной форум, мы уже раздавали такие, ну, как, как называется-то, бюллетень, да? для голосования, куда включали всех, кто вот этот порог набрал. И делегаты, которые попали на форум, то есть раз они уже делегаты, их уже выбрали на этот форум, ну, там достаточно много человек, там 200-400 человек, угу. ну, то есть там все могут быть. Они этот э, просто имеют право выбрать, скажем, не более двух или трех и вот те, кто набрал максимум, да, они вот наверх, нужно нам, скажем, сколько там членов совета, 10 набрать. Вот те, кто набрал максимально, они туда вот входят. Самое простое. Ну да, такое ранжирование. Да, это несколько ступенек делегирования, то есть, типа, праймерис, да, и потом вот э, такое вот общее голосование. Поначалу мы это делали э, такими бюллетенями, которые бросали э, в прозрачные банки сначала трех литров, mm -hmm. а потом мы заимствовали э, избиркома урны прозрачные. То есть вот полная прозрачность. Ну вот, вот интересно. Да, ну и чем-то похоже по большому счету все-таки тоже вот ты упомянул да про а, диалоговую площадку в инициативе прозрачности добывающих отраслей, даже много копий сломали, но мы все-таки пришли, да, к определенному ну, номинированию выборщиков, да, то есть группа людей, которые там каждая ассоциация, коалиция там самостоятельно выдвигает и не согласовывает, вот, кого они считают, тому, и потом уже выборщик, ну, как бы... Может... Есть. Другое дело, что если кто-то их не хочет соблюдать, ну, ради бога, не участвует в этом процессе вообще. Да, потому что вот Если оба... ты хочешь человека туда а, продвинуть, да ну вот, пожалуйста, пользуйся. Я, я согласна, потому что э, вот, ну, мне прямо как бы нравится наш сегодняшний разговор, потому что ну, мы все равно на какие-то реальные механизмы выходим, и я рада слышать, что вы это уже применяли да, на разных уровнях, потому что самый главный упрек, который мы слышим, что ну, вы же там разрозненное гражданское общество, вы же там вот не объединены, давайте сделаем это, вот, ну, например, через гражданский альянс. Ну, это может быть кто угодно, да, то есть как только мы кого-то там выделяем, то это тоже будет аффилированность, там, монополизация. Я поэтому указал вот, в последнем слайде, что универсальных методов может не быть. И не, нет, как вот Юрий Павлович раньше говорил, да, что вы там узурпировали право, ничего подобного. Если это гражданский альянс, если он силен, силен в этом регионе, да, допустим, в нашей области, но пусть он будет, он будет просто организатором. Да. Его да, задача да. организовать процедуры и обеспечить доступ всем. Но это не значит, что раз они организаторы, они там имеют право на своих кандидатов. Ничего подобного. Они просто организуют процесс, подсчитывают. Я, вот здесь я согласна. Ты знаешь, у меня тоже была вот как бы, а, такая идея, я хочу тебе ее вот на экспертное да, на твое мнение я бы, это, по, обус, обусолить ее, да, что ли? простите за сленг, а, вот смотри, у нас создали гражданские центры. То есть это тоже в рамках вот, для того, чтобы там институциональная поддержка, обучение и так далее, и так далее. И на это есть как бы финансы, которые опять же из того же бюджета. То есть у гражданских центров, им там дома, ну, дом гражданского общества где-то кому-то дали, кому-то помещение, то есть есть определенные там льготы. По большому счету это, ну, как идея мне это нравится, потому что есть какой-то такой ресурс, куда ты можешь прийти, и по большому счету мне там организации, да, провожу тренинг, я иду там в гражданский центр, заявила, мне там дали помещение, то есть я не бегаю там по гостиницам не, не переплачивают да, деньги. И там уже все под, ну, заточено да, как бы под, под нашу работу. Но почему бы вот этим гражданским центром тоже не, ну как, как, как цику, да, или как администратору, не уменить вот это а, в, как, в такую функцию проведения вот таких а, выборов. То есть эту процедуру, может быть, тоже прописать, а, как, может быть, типовую, что вот это, вот это, и так далее, и так далее. И тогда мы, скажем, уберем вот эту аффилированность. Да? То есть, ну опять же, гражданские центры, насколько я сейчас знаю, просто тоже не сильно как бы обновляла данные. Сейчас эти проекты на три года выделяются деньги. То есть это достаточно такой долгосрочный, достаточно институциональный. И мы да. можем убрать влияние, скажем, ну прямое такое влияние да, вот к вот и обвинения в аффилированности да, государственным органам, хоть Маслихату, хоть Акимату. Опять же, гражданским центром может быть любая организация, которая да, выиграла да, этот конкурс благодаря там, своей устойчивости, потенциалу и так далее. То есть, ну, мне, нет как-то такая... Поэтому, как ты на это смотришь? Что ты скажешь? Нормально смотрю, как раз на последнем слайде, через запятую перечислил, что это могут быть гражданские альянсы региональные, это могут быть гражданские центры, какие-то ресурсные центры, но вот сейчас э, в рамках э, акселератора Института общественного развития э, как раз мы ведем э, один из проектов, да, Махабат его активно продвигает, потому что она развивает сеть There's центров. В этих, центров да, да, да. Да. И в принципе вот как раз продолжение того, что сначала а это долгосрочные проекты, да, где люди системно работают в этом направлении. Само понятие гражданский центр, да, то есть он не ограничен только НПО, по большому да, счету, да, да, да, да, да. он может и должен, наверное, заниматься любыми инициативами, плюс они могут быть, ну, как бы развиваться, сейчас их нет, они потом появились, да, он должен да. реагировать на эти новые инициативы. Угу. Сейчас ОСИ появляются, да, вместо КСК, это, по сути, самоорганизация на каждом многоэтажном доме, угу. такой вот модель самоуправления, ими тоже можно работать, потому что мы все в большинстве города живем, и большинство людей живут в многоэтажках. Вот. Ну, я как пример говорю. Поэтому, в принципе, если, допустим, функционал прописать еще и это, конечно, гражданские центры взводят, у них и так там много чего. Ну, это несложно, это ведь раз в три года происходит. Ну, да, по Если там выбыл кто-то, в принципе, это не часто происходит со стороны представителей гражданского общества в советах, но если вдруг такая ситуация произойдет, то тоже можно на замену провести выборы, тем более сейчас все это делается без затрат, все это можно провести онлайн. Ну да, она ну, вот все-таки, как ни крути, да, нет худа без добра. То есть вот коронавирус, он нам показал, да, что вот в онлайн надо переходить, и это, в принципе, достаточно возможно, и уже можно походиться без бумажек. Но вот к нам присоединился Жанат Нургалиев, да, когда ты выступал, и он тоже сейчас является членом общественного совета города Астаны. Жанат, если у тебя есть вопросы, как говорится, появись, проявись и задай. Добрый день. Спасибо, Светлана. Добрый. День. рад видеть вас. Взаимно. Да, у меня вопрос. Я хотел спросить про... Сейчас же хотят новый законопроект об общественном контроле разработать. Да, да, да. Если, если в нем прописать вот то, что вот в презентации вы говорили, насчет общественной экспертизы, да, непонятно, да? Ну, вот Мы тоже вот недавно буквально вчера вот рассматривали правила озеленения, да? И у нас есть в составе общественного совета представитель ассоциации экологических организаций, да, который может на экспертной основе какое-то заключение подготовить, да, как специалист. Но при этом там идет противоречие, что есть якобы типовые правила, ну, типовые правила, которые МНЕ утвердил, да, и нельзя в рамках э, этих типовых правил что-то там, учитывая специфику региона, что-то включать, да, потому что там меню сможешь не пропустить, да. И наверняка у вас, наверное, тоже Акимат, наверное, говорит о том, что вот мы на основе типовых сделали, да, не можем там расширять, да. Если mm -hmm. в этом э, законопроекте сам э, механизм прописать, да, чтобы было четко понятие вообще, что такое общественная экспертиза, э, что она предполагает, да. Потому что мы-то заключение готовим на вопросы, которые выносятся, да, но вот вы отметили, что она не может выходить как общественная экспертиза. Да, она как не общественная экспертиза, это как, наверное, больше как какое-то мнение общественного совета, да, членов, да, там. Общественная экспертиза, она должна быть как-то более там научно, да, как-то обоснованно, да, методологически, да. Ну, вот. Вот Это вот один из самых таких э, сложных вопросов. Дело в том, что мы этот момент достаточно давно начали разрабатывать и создавали так называемую палату общественных экспертов. Э, у нас было очень много таких сложных выяснений отношений с депутатами, когда мы пришли в Маслихат. И вот несколько так, так называемых общественных экспертов, которые мы сами, сами от себя выдвинули, по сути. Сейчас я понимаю, что да, если я, допустим, депутат, который... Ну, не то, что я плохой, да, но я не общественник. И приходят какие-то люди, причем многих я знаю, и у них, может быть, не очень хорошая репутация. У меня, конечно, будет непонимание и конфликт. Какой ты эксперт? И что ты такого себя экспертного представляешь? Потому что эксперт и вообще понятие, что такой общественный эксперт, это тоже отдельная большая проблема. Например, можно ли считать общественным экспертом работника вуза? Вот та же общественная экспертиза в области экологии. Ну, Более-менее серьезные специалисты, они работают либо в бюджетной сфере, либо в вузах, ну, в частных или в государственных. Если в государственном, то вообще тогда приехали. Да, он общественный ли эксперт или нет? Вот В этом мы упираемся. Соответственно, процедур проведения экспертизы особо нету. Что экспертиза? Экспертиза это использование особых, да, не, не просто там каких-то особых, а уникальных знаний в этой сфере. Если он эколог, то он должен быть, наверное, все-таки не только образование должен быть, но и продвинутая какая-то степень в этой сфере и огромный опыт работы в этой сфере. И он должен действительно делать заключение на основе научных каких-то. Научных, во-первых, научная основа, во-вторых, юридическая тоже. Не просто абы как. Нет ну, проблем. Знаешь... Но, кстати, вот экология – это одна из вещей, которую можно делать. У нас достаточно... Ой, чуть-чуть звук пропал. Сергей? Да, что-то со связью, да? Ну да, видимо, со связью. Ну вот пока Сергей там не слышно сейчас, он надеюсь, это проявится, бывает такое. У меня вот, кстати, к экспертизе вопрос, то есть мы сразу, как, ну, как бы экспертность, а сейчас общественная экспертиза. Мы делаем упор на экспертиза, и тогда начинается требование, вот предъявите там степень кандидата, вот ваша разработка, ага. а где вы там что сделали, а где у вас тот такой диплом, секой диплом и так далее. Но мы же говорим о общественной экспертизе, и на самом деле многие общественники, ну вот с моей точки зрения, они иногда, у них нет степени, то есть нет вот... Да там доктора иди там или так далее и так далее но их опыт позволяет вот действительно делать уникальную экспертизу и потом действительно такая сертификация на государственном уровне лицензирования они и я здесь наверное ну, присоединюсь к сергею Гуляеву, что это достаточно сложный вопрос то есть и по идее если не делать никаких индикаторов это тоже да может быть но ну, ну, я вот понимаю, когда мы говорим о общественных советах, сразу большой спектр вопросов возникает. И мы вот и про экспертизу, хотя я вот хотела бы все-таки вернуться к процедуре. Джанат, вот, скажи, пожалуйста, ты же вот недавно, да, буквально был вот в процедуре. Как ты, вот с точки зрения, например, прохождения да, в общественный совет, как это происходило? Были ли какие-то трудности? Как ты сейчас вот относишься, твое как бы мнение и как гражданского активиста, и как представителя НПО, и как члена общественного совета, вот к процедуре формирования именно общественных советов к членству. Дает ли она возможность ну, действительно такому, сформировать качественный состав? Ну, процедура формирования, да, действительно, вот когда вот сначала рабочая группа формируется потом э, рабочая группа уже из э, обращений принимает э, членов да но все равно там э, есть такая некая зависимость да там э, они смотрят там чтобы он был более-менее лоялен, да, там к существующим, да. А они органам, это да. кто вот, вот Они смотрят, это кто смотрит? Ну раз, вот э, любая рабочая группа вот когда формируется, там же все равно она же формируется э, приказом руководителя, допустим, если это местный орган, там секретарь маслихата, да, и они формируют вот эту рабочую группу из тех э, представители организации как правило там бывший госслужащий до да, который сейчас уже не на государственной службе но э, в таком в общественной повестке они есть там какие-то там организации ассоциации возглавляют. и потом они уже отбирают из тех людей которые подали заявки да но тут они смотрят фильтр идет и я вот сейчас <coughs> уже второй год в общественном совете смотрю и когда ты голосуешь, допустим, один там против, все там э, голосуют да, за, там. То есть тут вопрос, э, большое влияние имеет председатель общественного совета, да, как он э, э, повернет, да, в каком направлении, да, если будет он настроен на то, чтобы э, как-то прошло, что вот это заключение какой-то, какой-то эксперта, тогда да, мы можем что-то это... А если с ним заранее там провели работу, там, то есть подготовительную работу, да, к так называемую, что, yes. <laughs> что это за НПА, этот нужно э, протащить, то тут уже как бы, ну, я сейчас пытаюсь пытаюсь э, склонить э, на свою сторону коллег, членов общественного совета, в частности, я вот как раз по, больше уклон делаю по бюджету. Меня вот это направление интересует, когда рассматриваем проекты бюджетов, отчеты по исполнению. Э, но тут э, больш, решение на общественном совете принимается большинством членов. Mm -hmm. Поэтому не всегда, даже если два члена скажут против, то... Э, 18 членов скажут «за», и все, тогда это решение принимается большинством, да. И не всегда то, что… Кроме того, вот сейчас вот я считаю, что необходимо более повысить вот эту саму прозрачность, если бы, может быть, обязать в законопроекте да, в нормах, чтобы была онлайн-трансляция, да, это обязательно, чтобы заседание общественных советов, да, чтобы мог любой желающий подключиться к обсуждению, да. Сейчас же, когда какой-то вопрос обсуждается, там же э, участники проходят через сито, через фильтр, то есть они дают список, там смотрят на него, он э, с газеты, допустим, там городской газеты, либо там какая-то независимая газета, журналисты даже, да. А если будет уже для всех участников открытый доступ, вход, то мы как-то уже повысим эту прозрачность. И я вот вчера тоже хотел сказать, что говорил про механизм обращения, да, зачастую, допустим, особенно если местные сплотно общественного совета еще как-то на виду, как-то их деятельность видна, а вот центральные госорганы, как общественные советы заседают, что они обсуждают, вообще не видно, да. И, допустим, мы хотим посмотреть, там, как общество, это министерство хозяйства заседает, нету такой информации. Угу. — Поэтому Хорошо. здесь очень... А, — Спасибо, Жанат. Ну вот пока вот, Сергей, да, интернет выбило, то есть такое тоже бывает, но мы тебя дождались. И вот как пока тебя не было, я спросила у Жаната, то есть, ну, вот, как бы его опыт, как он попал в совет, вот эту процедуру, то есть вот как бы от первого лица. Но у меня я на самом деле этот вопрос задаю многим, потому что ну, я в, как бы еще при обсуждении законопроекта участвовала в Мажелисе, и у меня как бы тут есть свой, свой всегда интерес, потому что мы уже тогда предупреждали, что ну как-то вот не совсем это конкурсная процедура, когда государственный орган формирует рабочую группу, а потом она как-то ну, как выбирает, да, непонятно как, ну, то есть принимает. Ну, просто что собирает где-то внутри себя каким-то образом она принимает решения и формирует общественный совет то есть это всегда как бы да такой темный ящик темная коробка внутри которой может происходить все что угодно и в любом случае, конечно, фильтры существуют. Я, как бы, и это объективно, то есть это будет существовать независимо от кого. То есть, если я, например, государственные органы, мне говорят, сформируй общественный совет, который, с которым тебе потом придется согласовывать, который тебя будет контролировать, экспертировать, а твои там НПА раз, заслушивать. Я, как нормальный человек, я, естественно, включу фильтр, я буду в любом случае ну, отбирать тех, с кем ну, мне приятно, те, которые меня там уважают, слушают и так далее. И так далее. То есть ну, это, это на самом, естественная реакция. А на самом, то есть, вот, мне кажется, что процедура формирования, она должна вот, этот, вот эту мою субъективность ну, нивелировать или снизить ну, до минимума, чтобы все-таки пришли люди не те, которые мне нравятся, и с которыми мне комфортно да, общаться, а все-таки те, которые могут а, проблему озвучить и решение. И вот тут у меня еще один вопрос, да, Сергей, вот в, в то, что я хотела бы еще обсудить, и за, за предыдущие две встречи нам ни, ну, ни, ни времени не хватило. А, вот всегда говорят, вот нам не нужны крикуны. Вот э, крикуны, они вот плохие. Нам нужны те, кто придет и вот скажет, что делать. Если честно, мое вот мнение, что и крикуны тоже нужны, потому что они в любом случае кричат о какой-то болезни. Хотя, конечно, в луч, лучше, когда еще и предлагают решение. Но мы с тобой, вот я честно скажу, мы с тобой из тех, которых уже много лет идем сразу с готовыми решениями. И нас уже научили, что нужно предлагать минимум, там, средний и максимум, да, попроси верблюда, получишь козу. И вот и, вот так, и вот так, и вот так, но э, пока как бы под, по, похвастаться там какими-то большими успехами, то, что вот это решение было принято, ну, я, наверное, не могу. Вот, что ты на это скажешь? Мне здесь интересно твое мнение услышать. А, на что именно? Что крикуны нужны? И на крикуны, и на фильтре, вот на процедуру, что да, у меня как бы было достаточно много посылов. Ну, по крикунам, конечно, что нужны крикуны, чтобы они тоже кричали о болезни. Главное, ну, да, так... чтобы они не о своей болезни ну, Согласна, согласна. Но... Потому что осень, весна, да... Не все крикуны, к сожалению, не все крикуны, да, они вот обладают, к сожалению, возможностью, ну, правильно сформулировать, да, то есть, ну, крикуны тоже нужны, но я, знаете, предпочел бы, чтобы мы просто слышали, да, вот, допустим, я член Совета, я знаю, что есть, ну, условно говоря, да, не хочу никого убить, человек, который постоянно что-то говорит или пишет, вот, я его просто должен услышать да -да. и сообщить об этом, да, то есть я должен понять, насколько есть действительно, насколько это проблема, то, о чем он говорит, и сообщить об этом, нести это в повестку или рассмотреть -то на какой-то своей комиссии. Вот если же это какие-то, ну, просто действительно там популисты, то и не стоит с ними особо связаться. Насчет фильтров, да, тоже согласен, но мне было немножко в этом плане проще, да, то есть там какого-то сопротивления я особо не встретил. Ну, и честно говоря, признаю, да, что я знал, что это все будет Документы свои отдал, ну как бы, и потом меня поздравили, что меня включили в состав. Вот. И первый, и второй раз справочки предоставил. Вот. Поэтому я с фильтрами не сталкивался, признаюсь. Насчет того, что они есть в отношении других, ну, сейчас я этого не видел. Первый раз действительно было несколько людей, ну, двое, как минимум, которые хотели попасть, сильно хотели попасть, mm -hmm. и их не взяли. Во второй раз уже, вот, видимо, и желающих так особо не было попасть в этот совет. По разным причинам. Может, разочарование, может быть, э, увидели, что там медом особо не, намя... не намазано, поэтому я большого количества жаждущих не увидел. Ну да, это, это на самом деле вот как бы такая распространенная ситуация, потому что там это не просто надо работать. Э, ну, окей. А, а может быть... Коллеги, Светлана, я вот э, хотел э, ваше мнение услышать. А если вот эту инициативу э, рассмотреть, вопрос передачи в конкурентный так называемый гражданский сектор, чтобы формированием общественных советов занималось само гражданское общество, да? Ну там, э, на базе гражданских центров, либо на базе, там, ну неважно, там, какой-то консолидации гражданского общества, чтобы... Потому что сейчас вот да вот саму процедуру госорган сам про этот формирует, утверждает состав общественного совета, как э, он получается сам сформировал, сам потом с ними работает. А если бы сказать вот миору, допустим вот э, давайте вот формируйте костяк рабочую группу там ну из независимых там какие-то методологию конкурсного отбора, да там по отраслям, по госорганам. И вот, вот этот совет, общественный совет сформировать по такому принципу? Ну, чтобы... как бы ты просто с языка снял, может быть, но мы как раз об этом. То есть, по большому счету, это действительно, и вот и Сергей уже сказал, да, что, может быть, это могут гражданские центры, да. Но, по идее, я согласна, что надо садиться и вот думать. Вот у меня как бы занадто к тебе вопрос. Вот ты готов войти в инициативную рабочую группу, чтобы прорабатывать такую... Об этом, про процедуру, потому что прописывать ее нужно. И я, мы вот с Сергеем Худяковым да, разговаривали, но ага. я с представителями мер, но, к сожалению, со старой командой, да, вот недавно ага. произошло, произошла тоже смена, но по большому счету понимание того, что процедура ну, ограничена, она есть, но нужно вот это решение. То есть не просто, опять же, вот говорить, да, что процедура плохая, но и нужно что-то предложить. Нужно садиться и разрабатывать, и потом уже вот это продвигать. А по идее, вот эти встречи, да, и вот экспертов, и я, хочется, чтобы мы объединились, сплотились и что-то там придумали, и начали это двигать. Потому что, ну, опять же, к активности. Если мы не будем активны, не будем ничего предлагать, то тогда ну, государственный орган сделает это. Сереж, я, я готов. Да. Сейчас вот Извините. законопроект о общественном контроле да, идет сейчас. Будет. Да, да, да, да. да. Сергей, ну у нас... Я полза, просто прошу. думаю, что предложение жена, тогда мы, в принципе, об этом говорили в да, да, да. начале. Просто сейчас вот, время оно покажет, что если гражданские центры проявятся как действительно устойчивые структуры, в угу. большинстве регионов, они будут из себя что-то представлять, и они могут эти функции да. выполнять, разные другие, можно им эту предложить. Угу. Как раз через МИОР, я думаю, что это нормально. Здесь, но ну, честно говоря, общественный совет — это не тот орган, да, который кому-то сильно будет мешать или еще mm -hmm. чего-то, да, поэтому почему бы нет? Пусть занимаются сами. Потому что вот количество нареканий, да, вот эта масса нареканий, которая отовсюду слышится, она в конце концов должна э, помочь принять правильное решение Курирующему госорган. Ну и занимайтесь сами, пусть это будет гражданский центр. Ну, да, и потом вот этот вот аргумент, который я тоже часто слышу, это дублирующая функция маслехата. То есть, действительно, пока это формируется, там, примаслихать или еще что-то, то есть это становится таким, как бы, ну, структурным звеном, да, то есть вписывается вот в эту иерархическую машину и как бы не выполняет вот свои цели, да, то есть вернемся к началу, да, в твоей презентации, что все-таки цель – это представлять интересы общественности, ну, озвучивать какие-то проблемы. А пока вот, то есть к этому, наверное, надо стремиться. Ну, и вот у нас сейчас уже час наш подошел к завершению и мы много всего интересного обсудили, но вот просто Сергей все-таки, что бы ты в заключении еще сказал, какое слово, чтобы, чтобы как-то вот что-то смотивировать да, нас, на работу. Насчет смотивировать, кстати, вот я об этом, наверное, забыл сказать, что еще один важный момент, почему это плохо работает, что не так много на самом деле запросов со стороны самого гражданского общества. Я картину это наблюдаю периодически, что а давайте вот это, вот это, хорошо, давайте. У угу. вот нас в составе Координационного совета нашего альянса гражданского в двое, которые входят в состав областного общественного совета. Да, это уже такое. Пожалуйста, угу. давайте, давайте. Вот ваши вопросы, мы их несем в повестку. Хорошо. И все на этом. Угу. Да, можно ругать сколько угодно общественный совет, но и инициативы то и гражданское общество тоже должно работать с целевыми группами и потом а, в совет вносить эти вопросы. А, рассылка, не рассылка, большая группа, да, в WhatsApp, где инпошники сидят. Ребята, вот будет ближайшее время формирование плана работы там, или какие-то вопросы, вот конкретно там по госуслугам. Что у вас, какие есть нарекания? Два человека написали из там Восьмидесяти, скажем, да? Угу. Вот показатель. Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, тем, что есть э, разочарование какое-то, недоверие. Но с другой стороны, я всегда говорю, ребята, вот билет купите лотерейный, а потом надейтесь на выигрыш. Не будет билета, выигрыша точно не будет. Поэтому, вот вот и вся мотивация. И ну, только так, только вместе. Я с тобой согласна, я тоже присоединюсь, я тоже хочу сказать тебе заключительное слово, что действительно, если мы хотим что-то изменять, нам надо договариваться договариваться, идти вместе ну, и быть активными, и понимать, что э, один раз сказать этого мало. То есть да, нужно разработать, нужно отстаивать, нужно, то есть вода камень точит. Спасибо большое, жена спасибо, что присоединился и высказал свое мнение. Сергей, огромное спасибо, рада была тебя видеть. Спасибо. К сожалению, Иди теперь да, только онлайн, хотелось бы еще все-таки и оффлайн. Спасибо. До свидания. До новых сполновших встреч. Пока. До свидания. Добро доброго.